Привет, аудитория! 1 мая пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередные боевые ночи UFC, и в данном видео хочу как раз-таки рассмотреть все бой этого турнира в величайшей весовой категории между Робом Фонтом и Марлом Верой. Кстати, рассматривали мы предыдущий бой Роба Фонта с жазе альда где а, зашла хорошая довольно-таки ставка на победу вроде с коэффициентом там 2 и 2 или 2 и 4 а, на то, что победит именно альда. Роб Фонд 34-летний боец из США. В профессионалах провел он 24 боя, в 19 из них одержал победы. Хоть и предпочитает свои бои проводить именно стойки, но вполне можно назвать его универсальным бойцом. Может он не только перевести, но и засадмитить соперника. Есть у него коричневый пояс по бразильскому джудзюрицу для этого. Также обладает хорошей ударной техникой, в принципе, основанной на боксерской базе. На первых этапах карьеры UFC частенько он заканчивал свои бои досрочно, но с улучшением качества позиции его бои чаще стали доходить именно до решения. Выступает он на топовом уровне в UFC, много именитых бойцов по сложному списке Роба. Несмотря на то, что фонду достаточно легко получалось ворваться в топ-5 дивизиона, получилось, победив двух сбитых летчиков Коди Гардента и Марлона Марайса, ну, знаемых таких товарищей, является фонд топовым бойцом и вполне может составить хорошую конкуренцию любому в этой весовой категории. В крайнем бою проиграл Джозеа Айда что показало, что ему еще рановато драться за титульник в величайшей весовой категории. Но обладает он хорошим кардио, которого вполне хватит на пятираундовый раундовый поединок. В данный момент находится на пике своей карьеры. И учитывая большой возраст для этой весовой категории, вполне вероятно, что скоро последует спад, если он уже не начался после поражения «Альда». Его соперник Марлон Вера, 29-летний боец из Эквадора, в профессионалах провел 26 боев, в 19 из которых одержал победы. Обрел известность после досрочной победы над Шоном Мэйлем, достаточно нашумевшей победы, потому что ну, все знают хайп Шона. Ну, Марлона можно назвать финишером. Большинство своих побед он uh, все-таки завершил досрочно. Это разносторонний боец, обладает хорошими навыками как в стойке, так и в партере может как-то такие засабмитить соперника, что показывает его результаты э, в боях 8 побед нокаутом и 8 побед с абмишином, что довольно-таки впечатляюще. Имеется у Веры черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, и он не просто висит и пылится на гвоздике в раздевалке, а постоянно подтверждается именно в боевых реалиях. Изначально боец даже позиционировался больше как греппер, но со временем очень неплохо он подтянул свою ударную технику. Без проблем он может драться как руками, так и ногами, ну, в принципе на разных дистанциях ведения боя, по разным этажам. Как и Роб Фонта выступает в UFC он на протяжении 8 лет, но не может похвастаться количеством топовой оппозиции. Все-таки у Фонта ее было побольше. Да, по количеству топовой позиции Вера может и проигрывает Робу, но по опыту проведенных боев точно нет. Антропометрия рук будет на стороне фонта, что вполне очевидно сыграет именно в его сторону, учитывая, что с сильным оружием бойца. Является именно джеб, при нанесении которого значение как раз-таки длина руки имеет. Возраст сыграет, конечно, стороне Марлона. Вера все таки 34 29 лет. Это существенная разница в величайшей весовой категории, где большое значение имеет скорость. Ну а так оба Стойкие, хорошо держит удар, в чем, о чем говорит статистика, они ни разу свою карьеру не проигрывали нокаутом, Вера вообще ни разу не проигрывала досрочно, а фонд лишь единый же с Абмишиным Педром Муниузом в далеком семнадцатом году. Но из этого явно следует, что вероятнее всего нас ждет полный бой. Ну и все-таки, мне кажется, хочу добавить, что рычагов для победы у Веры будет, наверное, побольше. Связано это именно с более высоким уровнем греплинга куда он вполне может перевести бой, если что-то не будет получаться в стойке. И попробовать удосрочить фонта там. А также я думаю, что Вера будет поострее в атаках. Ну, не знаю, что еще можно добавить. Надо смотреть все коэффициенты, чтобы видеть, на что интереснее поставить. На момент выпуска видео, конечно, букмекеры, букмекеры еще не выкатили расширенную, расширенную версию ставок. Ближе к турниру я выложу наиболее интересные, как по мне, варианты. Их вы сможете посмотреть, подписавшись на телеграм-канал, закрепленный в первом комментарии под этим видео. Ну а так, оставляйте свои комментарии под видео, интересно будет их почитать вот а так стараюсь делать для вас адекватную аналитику стараюсь подбирать интересные коэффициенты все ставьте лайки дизлайки подписывайтесь естественно на канал давайте пока до следующего видео.